Итак, вот я провязала высоту шапочки, она у меня получилась практически 25 сантиметров до нынешнего ряда. И закончила я ряд лицевыми петельками, то есть какой мы вязали в нечетных рядах. Сейчас мы будем провязывать четный ряд, но при этом здесь не имеет особого значения. Главное, чтобы вы закончили вот этим лицевым рядом, потому что будут убавления для макушки и это будет более делать удобно именно на лицевых петельках. Итак, первая петля у нас лицевая над лицевой косичкой, мы ее так и провязываем лицевой. Далее у нас идет лицевая над изнаночной петлей и э, следующая лицевая косичка. Мы заводим за вторую петлю и вместе с первой за передние полупетельки провязываем вместе одной лицевой. Вот так попарно мы будем вязать до конца ряда. Первую петлю мы провяжем вместе с последней петлей ряда. Сокращаем петелечки в первом ряду в два раза вот так попарно провязывая заводя за вторую петлю провязываем с предыдущей все петельки у нас лицевые В первом ряду мы довязали и сократили все промежуточные петли между лицевыми косичками а во втором ряду макушки мы просто провяжем все петли лицевые поочередно то есть над петлями убавления предыдущего ряда мы просто этот ряд провяжем лицевыми петлями. В третьем ряду мы повторим, как вязали первый ряд. Заводим за вторую лицевую и попарно провязываем первую-вторую вместе одной лицевой. Далее третью-четвертую вместе лицевой. И всегда заводим за вторую лицевую петлю и провязываем вместе с предыдущей. Вот так вот одной лицевой за ближайшие полупетельки. Сокращаем снова в 2 раза петли в ряду. В четвертом ряду макушки мы провяжем снова просто все петельки лицевые. Как бы получается, один ряд провязывания попарно, один ряд просто лицевые. Снова убавили в 2 раза петельки в ряду, один ряд провязали лицевыми. Таким образом я буду провязывать ну, несколько рядочков убавления и несколько рядочков просто провязывания лицевыми. То есть, вот смотрите, мы сократили с вами вот здесь петельку, провязали лицевыми, здесь петельку и снова провязали лицевой. И, наверное, еще раз я повторю убавление и лицевые петельки, а затем буду стягивать. Здесь, как вы видите, у меня очень мало уже петель осталось. Вот, если мы сейчас после этого ряда лицевого стянем, то получится вот такая вот макушка. Если вам такая подходит, можете стянуть. Я же сейчас провяжу ряд до конца и еще раз ряд попарно и лицевыми петлями. А затем одену ниточку в иголочку. И аккуратненько поочередно переодену на ниточку все-все-все петельки, которые у меня останутся. То есть изначально у нас было 100 петель, соответственно пополам это 50 петель в следующем ряду. Получилось затем 25, то есть сейчас у нас 25 получается. И если мы попарно провяжем, у нас останется там буквально 13 петелек, так как беспарная одна останется. Вот эти 13 петель я провяжу просто лицевыми и переодену. Скажем так, на ниточку поочередной иголочкой, ну либо же крючком, как вам чем удобно. В общем, нам нужно будет через 6 рядов провязанных макушки, убавление лицевая, убавление лицевая. Еще раз делаю убавление лицевую, просто, просто стянуть петли. Вот я закончила шестой ряд убавления, и получается, провязала его лицевыми. Теперь я вдела ниточку в иголочку, отрезала хвостик и просто переодеваю поочередно, не спеша, все петельки на иголочку. Вот таким вот образом с одной стороны, затем я подтяну спицу и сниму с другой стороны. Оставьте здесь небольшую петельку, не вытягивайте до конца ниточку, вам потом будет удобно за нее потом зацепить как бы петелечку сейчас я вам покажу о чем я говорю вот так вот петли снимаем поочередно спицы я уже убираю они нам не нужны вот они смотрите все петельки подтягиваем хорошо затягиваем вот смотрите далее я беру эту петлю продеваю сквозь нее Затягиваю хорошо новую образованную петелечку и еще раз сквозь нее пропускаю. Вот о чем я вам говорила, что не спешите стягивать все петли. Далее я беру на изнаночную сторону, вывожу иголочку. Вот так вот аккуратненько между петельками. И с изнаночной стороны я сейчас спрячу вот этот хвостик. Все, вот смотрите, аккуратненько получилось у нас макушечка. Она немножечко стянутая, но после ВТО это максимально, скажем так, аккуратное и красивое убавление. Можно было прочередовать, допустим, ряд убавления, 2 ряда лицевых, снова ряд убавления, 2 ряда лицевых. Ну, я думаю, что э, менее стянутая она бы не была. Вот здесь такой рисуночек, что как раз таки у вас будет завернутая на макушке и все отлично. Здесь я внутри выворачиваю и прячу ниточку сквозь вот это стянутое колечко петелек вот так вот по кругу просто пускаю я обычно так прячу мне удобно вот можете несколько стежков сделать в бок я ничего не делаю вот так все ниточку отрезаем а здесь мы ниточку которую отмечали начало конец ряда вот провязывали тоже прячем вот так вот хвостик в косичку, красивенько вот так вот, как бы нанизываем по ходу того, как косичка вот ложится вот она, можете вот так вот иголочкой нанизать, а затем хвостик вдеть и протянуть если у вас остался длинный хвостик если нет, можете его просто отрезать я думаю, что того, что мы вязали этого достаточно, здесь ниточку я отрезаю, маркер снимаю и провожу вторичную тепловую обработку, после этого шапочку можно носить вот такая она получилась. Аккуратненькая, красивенькая, ровненькая петелечка в петелечке. Я надеюсь, что у вас тоже получилось. Было понятно и понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.